Всем привет! Дорогие друзья, простите за долгое отсутствие. Все это время мы готовили для вас занимательный обзор крутого проекта. За те дни, когда видео не выходили, мы успели изрядно соскучиться, поэтому очень рады снова приветствовать вас. Итак, как я уже сказала ранее, сегодня мы рассматриваем многообещающий проект, который, я уверена, что не оставит вас равнодушными и как минимум заинтересует. И этот проект называется Kill Switch Finance. Начать обзор хотелось бы уже с привычного. А именно, дать краткую характеристику проекта и рассказать о его особенностях. KillSwitch это агрегатор интеллектуальных фермерских хозяйств, который нацелен на повышение удобства и безопасности для фермеров, производящих смарт-чейн. Плюсы заключаются в том, что пользователи могут свободно снимать и выводить ликвидность, размещать свои средства и продавать монеты мгновенно и буквально в один клик. KillSwitch был создан фермерами с высоким уровнем риска для фермеров с высоким уровнем риска. Звучит очень мудро но сейчас я постараюсь объяснить в чем же тут дело. Первоначальная идея заключается в шиткоинах, а именно в том, что цена на данный шиткоин продолжает падать и соответственно все хотят ее вывести. Кроме того, требуется несколько шагов и довольно-таки много времени, чтобы открепиться, вывести ликвидность и обменять шиткоины на альткоины. И все это нужно сделать для того, чтобы вы получили прибыль. Все это максимально долго и неудобно. Благодаря этому разработчики Kill Switch решили упростить этот процесс и разработали проект, который мы сейчас активно обсуждаем. У Kill Switch масса преимуществ, о которых я сейчас хочу с вами поговорить. Во-первых, так как проект создан для упрощения вашей жизни, там присутствует такая особенность как ставка в один клик. Вы можете свопнуть и обеспечить ликвидность, делая затем ставку, всего одним простым шагом. Во-вторых, все токены, собранные на ферме, будут автоматически конвертироваться для добавления в позиции пользователей каждые 24 часа. В противном случае они будут автоматически реинвестированы. В-третьих, пользователи могут убрать позицию в любое время. Переключатель Kill автоматически разблокирует токен LP, выведет ликвидность из пула обеспечения ликвидности и обменяет активы на BNB, BUSD или другой токен, который вы спокойно можете выбрать. Также пользователи могут устанавливать TP и SL при использовании ставки и редактировать их. Небольшой ликбез. Stop Loss – это SL, значение лимита пула введенное трейдером. Когда предел значения будет достигнут, открытая позиция закроется, чтобы предотвратить дальнейшие убытки. Плюс ко всему, пользователям разрешается выбирать любой токен в листе для обмена и сообщать о лучшей замене маршрутизатора для прозрачности. Дорожная карта проекта может сказать нам о многом. Например, в третьем квартале планируется частная продажа токена и аудит. В четвертом квартале нас ожидает Kill Switch версия 2, NFT игра, запуск токена проекта, майнинг, ликвидности и стекинг, а также Airdrop. Смесь это новая функция в версии 2, которая позволяет пользователям бесплатно перемещаться между полами в в KillSwitch при условии удержания 1500 KCW. Другое преимущество простого владения KCW включает в себя снижение платы за газ на платформе KillSwitch. К примеру, плата за 10 тысяч токенов KCW 5,5%, а плата за 1500 KCW 1,1% от 0,2%. Плата за газ реализована также особым образом. На первый взгляд она может показаться высокой, но на практике она гораздо дешевле, чем обычно. Только за счет суммы сборов. Плату за газ можно сократить, если хранить KCW токен проекта на собственной платформе Killswitch. Так вы сэкономите достаточную сумму, что сохранит ваш капитал. Ранее я уже упоминала токен KCW. Это собственный токен Killswitch. Максимальное предложение данного токен, токена составляет 200 миллионов штук. В данный момент токен доступен в публичной продаже на Фудкорт Finance по цене 0,25 USD за 1 PSW. Возможно, к этому моменту у вас появился вопрос, а как стать частью проекта и что я там могу делать? По сути, мы можем разделить роли в Kill Switch на три штуки. первый – Урожайный фермер. Тут вы можете получать доход, выбрав ферму на переключателя убийств, добавив туда свои деньги. Хранитель галактики, то бишь реинвестор. Он может вызвать функцию Compound, чтобы продать все токены в портфеле Kill Switch и реинвестировать в пул доходных фирм, заработав при этом 0,3% от общей суммы вознаграждения. Космические так называемые подметальные машины. Заработайте 0,4% от стоимости вашей позиции для убойных позиций по take профиту или стоп лоссу. Пожалуй, это та краткая выжимка из особенностей Kill Switch, которую я могла вам рассказать. За более детальной информацией вы можете обратиться на и команде разработчиков, ведь они активно ведут свои социальные сети, в числе которых Twitter, Telegram и даже Медиум. Для вашего удобства я оставлю все необходимые ссылки в описании под видео. Ну а в завершении хотелось бы пожелать проекту Kill Switch успехов в дальнейшем развитии, ведь совершенно точно можно сделать вывод, что ребята действительно вкладывают всю душу в разработку проекта и делают это на славу. А нам остается только следить за ними. Дорогие друзья, на этом наш обзор завершен. Если у вас остались есть какие-то вопросы, пишите их в комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. До скорого!